Уважаемые коллеги товарищи, хочу поблагодарить фракции и руководство страны, которые активно участвуют в мероприятиях, посвященных столетию образования СССР, которое проводит наша партия Леопатриотические силы. В колонный зал прибыли представители фактически всех фракций. Благодарю Васильева за очень теплые и честные приветствия. Активно выступали и делились своим опытом и Ниловы, и Диденко наших товарищей здесь, соседей. Ну и вчера в Ленинграде мы в Питере провели целую серию очень важных мероприятий. Начинали с кабинета Ленина, из которого он 124 первых дня советской власти руководил, спасая нашу державу. Затем встретились лидеров профсоюзов независимых, которые высказывают огромную тревогу из 12 автомобильных заводов, 8 стоят, и надо что-то срочно делать, иначе люди остаются и без работы, и без зарплаты. Там же в детском, юношеском театре прошел великолепный вечер-концерт, где были представлены лучшие творческие и художественные силы. Благодарю Россию один и первый канал, которые дали большие развернутые репортажи. Одну секунду, Мы... Геннадий Ильич, коллеги, очень шумно в зале. Я прошу присесть Жуковым и Мельниковым открыли новый центр торгово-деловой, инициатором создания которого мы были еще 15 лет тому назад, Хуамин, все лучший из Китая, и очень приятно, что он открыт накануне столетия Великого Октября. Я думаю, и Государственный совет, который президент назначил на 22-е, посвященный проблемам молодежи, во многом отражает это стремление. И восплощенность общества, крайне необходимое для победы над нацистами, бандеровцами, натовцами, которые развязали против русскую мировую войну на Украине. Все это имеет очень принципиальное значение. Но хочу обратить ваше внимание на то настроение, которое существует в залах. Особенно это ярко проявилось в Нижнем Новгороде на большой конференции в университете имени Лобачевского, где выступал с прекрасным докладом «Афонин». Молодежь и вся общественность хотела бы знать, что принесла советская власть и почему мы так настаиваем в опоре на пять выдающихся подвигов, которые могут обеспечить нам новые победы. Главный подвиг, подчеркиваю, советская власть спасла российскую тысячелетнюю государственную. Накануне октября 17-го повторяю еще раз, мы продули подряд три войны, Крымскую с потерей права иметь флот в Черном море, русско-японскую с потерей территорий и бездарное царское правительство спалило Российскую империю в Первой мировой войне, в которой нам совсем незачем было влазить. Но Ленин предложил ту идеологию, ту политику, ту государственное устройство, которое позволило собрать на съезде мирно и демократично и восстановить нашу тысячелетнюю государственность. Не будь этого решения, не сидели бы мы в этой думе, не говорили бы на родном языке и не веровали бы своих богов. Была бы совсем другая история, ибо империя распалась на 20 кусков. Лишь политическая воля и ленинско сталинской модернизация позволила решить главную историческую задачу – воссоздать государство, где можно работать, побеждать и изобретать». Вторым главным подвигом был подвиг созидания. Напоминаю, в 2017 году половину населения было безграмотных. 41-е встретили самым грамотным населением, самыми храбрыми солдатами, самыми умными командирами и лучшим станочным парком в мире. 9 тысяч лучших заводов и уникальная социальная система. Когда допрашивали фашистских генералов, все подчеркнули – мы проигрывали прежде всего советскому учителю, советскому инженеру, советскому ученому и советскому характеру русской воли, которая ковалась в победах на протяжении тысячелетия. Третья выдающаяся победа – это победа человечности. Вот Астанина вас каждый раз повертывает к этим делам, и прежде всего делам детства, материнства. Я обращаю женщин, у нас много тут обаятельных женщин, Приходит человек, который впервые в истории, в условиях, когда планета истекала в крови войны, сказал «предлагаю мир без аннексии и контрибуции». Вдумайтесь только. Предлагаю декретный отпуск женщине, которая имеет право три года ухаживать за ребенком. За ней сохраняется рабочее место. Этому ребенку гарантировано бесплатное молочное питание, бесплатный ясли, бесплатный сад, бесплатная школа, бесплатный ВУЗ, бесплатное первое рабочее место, бесплатное общежитие, и ни один самый злой директор и участник не может выгнать три года, потому что это гарантировано государством и советской власти. Вот давайте учиться это уникально. Безграмотные люди получают возможность. И организует все, что связано с нормальной жизнью. Восьмичасовой рабочий день, поддержка каждой семьи многодетных. Ну, чем не пример, ни опыт. Вот сейчас у нас министр отчитывался, грамотно овладел, казалось бы, всем. Но мы с Кашиным ему заявление писали. 159 миллионов тонн зерна. А везде, во всех лавках и магазинах дорожает хлеб и хлебопродукты. Ну, примите у вас большинство, 15 миллионов тонн, купите у них по нормальной цене 15 тысяч за тонну. Не дайте повышать, у вас все снизится на 20-30 процентов. В стране, где девятый год подряд люди нищают, каждый пятый нищий, а многодетная семья вообще полностью нищий. В стране, где три, за три года вымерло 2 миллиона, и в этом году еще миллион, потеряем 3 миллиона. Кто нам не дает, давайте примем. По новой Конституции мы имеем такое право и можем быстро решить эту задачу. Четвертый подвиг. Мы раздолбили фашистов. Они покорили всю континентальную Европу. Мы опятились до Москвы и до Волги, но проявили волю, характер, честность. Корничук пьесу написал фронт. Ее в 1942 году выпустили. Он показал бездарность некоторых командиров, он показал небеспечность армии. Когда Тимошенко потребовал убрать этот спектакль четыре московских театра, Сталин его поправил и сказал, он говорит, правильно, эту пьесу надо изучать во всех академиях и генштабе, чтобы вовремя исправить ошибки. Давайте и мы помогать нашим ребятам, солдатам, нашим друзьям. Мы организовали уже в четырех новых субъектах свои Партийные конференции провели. Для нас это принципиально важно. Мы сейчас отправляем 19-го конвой новый. 250 тысяч подарков. Для нас это принципиально важно. Но важно, чтобы в целом страна работала в этом направлении. Ну еще пятый подвиг. Вдумайтесь, разбито у меня в Орле и области не уцелело ни одной электростанции, ни одного моста, ни одного предприятия, ни одной живой дороги, ни одного дома и запорной застройки. Ничего не уцелело. Сумели возродить, поднять 1700 городов были поражены, десятки тысяч сел и деревень. В принципе, казалось невозможно. За пять лет все восстановили. Давайте мы сейчас проявим волю, вот только что мои вернулись из Мариуполя, идет стройка. Вчера с Бегловым подробно обсуждал, как это делается, что мы можем делать. Вот. Вчера с Кировским заводом, что мы туда поставим, они поставят трактора, где будет написано «Сто лет СССР!». Мы спасли это предприятие, вот с Коломейцевым на этой неделе полторы сотни директоров принимаем, поздравим. А мы же обещали им помочь. Президент сказал, не меньше 8 миллиардов. Мы просили с каждым 15, дали, завернули в шир 2 миллиарда и говорят, ну как хотите, работайте на полях России, выращивайте новый урожай. Но кто нам мешал решить эту проблему? Напоминаю, в 1958 году, через две пятилетки, была всемирная выставка в Брюсселе. Все разину в рот ходили, смотрели макет первой атомной станции, она уже работала в Обнинске. Уже советская власть управляла в интересах мира атомом. Смотрели с восторгом на комбайн «Россельмаша», первый самоходный комбайн в мире. С восторгом смотрели наш спутник, он уже был там у Всевышних гостях. Смотрели на нашу «Волгу», стала лучшей машиной в мире, получила Глан-3. Это наш опыт. А мы сейчас в Москве из китайских узлов собираем, собираемся собирать новый «Москвич». Ну Давайте поднапряжемся. Это прекрасно, когда нам помогают вместе, работают. У нас с вами уникальный опыт. Великая эпоха. Молодежь хочет ее знать. На всех вечерах забиты пионеры, комсомольцы, молодежь. Хотят гордиться своей страной. Страной победителей, первократителей, космонавтов. Они жуликов, воров, олигархов. Для нас это принципиально важно. Без сплоченности общества. Невозможно побеждать. Без опоры на великую советскую эпоху, когда мы были самые умные, самые космические, самые грамотные, самые уважаемые, самые победные. Никогда никого нам не победить. Сплачиваемся и снова побеждаем. Напоря уникального опыта Союза советских социалистических республик. С праздником!